Привет! Если в твоей новостной ленте бесконечные фотографии с розовыми сердечками и огромными букетами, то предлагают лечься и посмотреть специальную подборку новостей от команды профессионалов «Универньюз». С тобой я, Дарья Миронова. Смотри сегодня! Юмор, победа на сочинском фестивале и, конечно же, планы на ближайшее будущее. Об этом мы не только говорили на пресс-конференции клуба «Веселых и находчивых». В чем секрет вечной молодости? Медики КФУ раскрывают данные стволовых клеток и популярных звезд. В Высшей школе журналистики и медиа-коммуникации КФУ состоялась пресс-конференция клуба веселых и находчивых. В этот день спикеры рассказали о планах на ближайший год и, конечно же, об успехе команды «Казань» на сочинском фестивале «Кивин-2017». Как это было? Смотри в сюжете Дианы Шиловой.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 Кто победил. Вот, да, да, что, да, не, не было конкурентов. Да, конкурентов, всегда. А это ведь самые сильные -то лиги. Такой, то то есть, есть, есть они победили чемпионов всех самых сильных лиг. Команды республики каждый раз показывают достойные результаты на арене международного фестиваля юмора, завоевывая все новых и новых поклонников.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 Лечение серьезных патологий при помощи методики стволовых клеток становится все популярнее. Нашей съемочной группе удалось выяснить, зачем Ксения Собчак сохранила стволовые клетки своего ребенка и в чем разница между Анжелиной Джоли и жительницами Татарстана. Ответы на эти любопытные вопросы ты узнаешь прямо сейчас.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 Скоро школьники в Центре изучения китайского языка Елабужского института КФУ научатся писать, читать и говорить по-китайски. Наша съемочная группа заглянула на уроки китайского и узнала, как проходят занятия. В Центре изучения китайского языка Елабужского института КФУ прошли первые уроки цикла занятий для школьников. Обучать китайскому будет носитель языка доцент Хунянского университета Ли Джиньвень.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 Смотри нас каждый день и будь в курсе всех новостей студенческой жизни. До скорых встреч!